Красный зимний вечер, у мамы день рождения Сейчас хочу тебе сказать без всякого сомнения Ты каждый день меня и в садике домой встречала В кроватке на ночь книжки сказки добрые я читала Я рос мальчишкой умным, воспитанным примерным Как незаметно помню время это пролетело Как подготовка выпускной школьная линейка И твои слезы и радости мне не забыть наверно Хочу сказать спасибо за ваше воспитание Как я смотрю сейчас на жизнь достойно все внимание. Спасибо мама Спасибо, дорогая. Спасибо, я тебя люблю. Ты самая родная, лучшая мама. Это моя лучшая в мире. Все для тебя. Я поздравляю тебя с днем рождения, мамуля, родная. Прими поздравления. Счастье, здоровья, только добра. Солнце навстречу, пусть светит всегда. Желаю тебе в этот день твоего рождения женской любви ярких звезд. Счастье, здоровья, только добра. Солнце на встречу пусть светит всегда. Желаю тебе в этот день твоего рождения женской любви, ярких звезд и везения.